Итак, о чем следует помнить и на что следует обращать внимание, когда вы работаете с лицом? Вы работаете не только с лицом, вы работаете с головой и шеей. Вот, вот, вот так, да, потому что многие моменты на лице, они очень сильно зависят от того, какие напряжения есть не только в лице, но в самой голове, в черепе, в галеопоневротике, в скальпе, в височном опоневрозе, я показываю уровень, в жевательном опоневрозе и в передней шейном опоневрозе, да. То есть, вот, вот эти моменты очень сильно влияют на то, что будет происходить на лице. Потому что все тело покрыто апоневрозом, все тело покрыто апоневрозом. И только лик, видите, вот только лик, да? Вот только лик, он апоневрозом не покрыт. Вот. Поэтому любые апоневротические напряжения, любые фасциальные напряжения, они будут вызывать рефлекторное напряжение мимических мышц лица. Причем выглядит это следующим образом. Допустим, напряжение возникли в районе скальпа, апоневротические, а мимические мышцы будут реагировать в районе носогубной складки. То есть, вот эти вещи, они достаточно закономерны. Но, как я уже написал, проблемы-то есть не только по, по неврозам передающиеся. Проблемы, прежде всего, исходят из глубокой висцеры. Вот, и поэтому то, что происходит на лице, вот, то, что происходит с его трофикой или корообращением, прежде всего зависит от того, что происходит вот здесь, ребята, смотрите, в животе. Вот, живот, живот зона В4, прежде всего зона Д4, зона С4. Зона С4 отвечает за вегетативную регуляцию. Вот, это парасимпатикуса, его активность. Это тонус кровеносных сосудов, это тонус артерии вен. Обычно, если здесь имеются проблемы, да, то, соответственно, в районе головного мозга, головы и лица, в частности, будут наблюдаться так вот, эта вот, красную стрелочку, допустим, проблемы С4. Значит, на лице, вообще в голове, в головном мозге будут наблюдаться спазм артерий мелких и дилетация расширения вен, что будет приводить к венозному стазу, вот, синякам там, под глазами, вот, головным болям, вот, нехорошему, вот, такому зеленоватому цвету лица. Вот. Ну, в общем, картина вам понятна, да? То есть, внешний вид и проблемы лицевые, это не только напряжение мимических мышц, это также вегетативная нервация, трофика, лимфооток, венозный отток, кровообращение, микроциркуляция. То есть, об этих почему, моментах почему-то забывают и значит, пытаются что-то там делать с мимическими мышцами. Но во многом, еще раз говорю, все, что происходит в голове, на лице, очень сильно зависит от вот этой зоны, от зоны С4. Вот. Дальше смотрите, что здесь. Вот, это, вот эта зона, вот эта зона, D4 зона, да? d 4 зона. Давайте я уберу, чтобы не мешало. D4 зона, она влияет на отечность, ребята. Она вообще, ну она она пароксизмальная зона, параксизмальная зона. Она отвечает за развитие параксизмов, приступов каких-то, да? Но ее непосредственное влияние вот этой зоны непосредственно на лицо, это отечность. Вот, это отечное лицо. Как только лицо отечное, значит, мешки там, или под глазами, или щеки, или просто лицо отечное, склонность с аллергическим каким-то реакциям, это зона D4. Вот, то есть вот эти моменты обязательно надо учитывать. Далее, смотрите. Если напряжение локализуется где-то в брюшной полости или эпигастрии, то это напряжение будет передаваться по аорте, по связкам висцеральным. Оно будет передаваться наверх вот сюда впереди позвоночника, вот, и будет напрягать э, шейный отдел позвоночника, шейный грудной переход, верхний грудной отдел, формировать холку, формировать э, гиперлордоз, перегружать нижние и средние шейные позвонки, и э, возникает ситуация, когда голова и шея смещаются вперед. Ну, вот, вот это смещение головы и шеи вперед, если видите у пациента, понятно, что, ну, это не добавляет... Э, эстетики э, ровным счетом ничего вот. и вот если видите голова шея смещена вперед холка вот, соответственно будет напряжение под нижней челюстной зоне будет напряжение э, переразгибания будет э, верхней шейман, шейном отделе вот. течность под нижней челюстной на второй или третий подбородок будет формироваться вот эти моменты они зависят от э, висцеральных на, напряжений в животе То есть, об этом следует помнить вот. В свою очередь, если напряжение локализуется где-то выше диафрагмы, в грудном отделе, то это оказывает э, непосредственное влияние на э, нижнюю челюсть и на верхний шейный отдел. Нижняя челюсть обычно будет торзионно изменена или смещена, то есть в районе подбородка будет э, торзия внутрикостная проходить, и это будет создавать предпосылки для напряжения височно-нижнечелюстных э, суставов. Чаще всего мы имеем напряжение где-то в левых отделах легкого, то есть, вот где-то зона С2 нижняя, либо зона d 2 нижняя, но С2 нижняя чаще. Вот. И вот эти напряжения, которые находятся в высшей диафрагмы в легких, они напрягают, они напрягают средостения и крупные сосуды, которые идут через шею голову и в лицо. И, соответственно, это вызывает рефлекторные. И нарушение в районе э, нижней челюсти. Нижняя челюсть деформируется, как я сказал, по типу пропеллера. То есть, там торзия возникает. И возникает разная высота височной в районе височно-нижнечелюстных суставов. Но вот это деформирует овал лица. Деформирует овал лица. Может быть, лицо деформировано по типу есть такой термин «банановидная деформация», лицо как бы деформировано по типу банана. Если видите, что лицо деформировано вот по типу банана, скорее всего, имеется проблема где-то вот-вот-вот в грудном отделе. имеется Потому что они дают очень выраженную торзию дуральной спинномозговой оболочки. Кроме этого, существует... Тип передачи дисфункции, которую я называю как ход конем, потому что если вид сбоку посмотреть, это будет похоже на фигуру коня из шахмат, когда мы имеем первичное поражение где-то в грудной клетке, дальше мы имеем вторичное поражение где-то в районе нижней челюсти, дальше это напряжение рефлекторно передается на затылок, вызывая напряжение затылкой и ограничивая ротацию шеи. И далее напряжение передается по скальпу, от затылка по скальпу через галлия по передается на околоорбитальную область, возникает напряжение мимических мышц, в результате у клиента формируется носогубная складка. То есть болезненная напряженная носогубная складка всегда будет иметь в основе напряжение скальпа, напряжение затылка, напряжение мягких тканей основания черепа, напряжение в районе нижней челюсти, а также в итоге напряжение в районе ну, грудной клетки. Вот. вот эти связи надо всегда четко э, понимать. Вот. И э, если вы работаете с клиентом и хотите получить э, результат, необходимо вот, уделять внимание обязательно телесным структурам. Итак, кратенькое, кратенькое резюме. Кратенькое резюме. Если вы видите у клиента шейный гиперлордоз и смещение э, нижней челюсти, ну вот, холку, то очевидно что-то вот в животе. Вот у него есть напряжение в районе живота и эпигастрия. Если видите отечный, э, отечное лицо зеленоватыми зеленоватого оттенка, с кругами под глазами, то, скорее всего, проблема локализуется С4, либо d э, 4 вот. Если видите у клиента банановидное смещение, вообще асимметрию лица, если видите асимметрию лица у клиента, Скорее всего есть проблемы в грудных зонах, есть где-то в грудных зонах проблемы, либо где-то в районе даза, бедер и крестца. Если видите у клиента носогубные складки, носогубные складки резко очерчены, скорее всего также это проблемы, которые будут локализованы в нижних грудных зонах ДСВ. Если видите у клиента напряженный рот, напряженный рот, как бы затянутый, да, как вот кисетный такой, да, напряженный рот, скорее всего... Напряжение будет где-то в животе, в животе, либо в печени, либо в животе, V4. На, на, на, на напряжение в животе также будут указывать вот такие вертикальные заломы в углах рута. Далее, если вы определяете у пациента напряжение в районе переносицы, напряжение в районе орбит, запавшие глаза, как бы в глубину, ну, как бы в глубину запавшие глаза, напряжение в районе верхних челюстей, особенно, особенно в районе вставления скуловых мышц, то, скорее всего, телесная проблема локализована где-то в районе таза и крестца. Как правило, это крестец. Формируется так называемый нижний стрейн, который тяга идет вот сюда вниз, крестец проблемный. Это обычно глубокие проблемы родом из детства, могут быть связаны с депривацией. Вот. вот этот нижний стрейн, он напрягает спинномозговую оболочку, как бы тяга идет вот сюда вниз, соответственно, тяга будет передаваться в черепе, к самому краниальному вентральному месту прикрепления мозгового серпа. Это как раз структуры решетчатой кости, и через нее будут передаваться напряжение на лицо, на верхней челюсти, на заднюю стенку орбиты, и напряжение вот в, этой, вот в этой зоне, напряжение вот в этой лицевой зоне, да, где переорбитальной или орбитальной зоне верхней челюсти, и напряжение скуловых мышц, вот это как раз может свидетельствовать о глубоких проблемах, которые связаны с крестцом. Вот, вот такое кратненькое резюме.